Всем привет ребята, с вами я суперпро в игре World of Tanks И сегодня я вместе с Олегом и Данилом попробую сыграть один хороший бой Я буду на P44 Пантере Я конечно уже, может сказать, ну я недавно исследовал стандарт АБ Но как бы решил, ну так как у меня больше восьмерок нет, сыграть вот на вот такой вот P44 Пантере Давайте сегодня попробуем вот сейчас провести один, так скажем, хороший бой. Давайте поедем. Так. Едем. Едем, конечно же, на ту позицию. Мы тут против десяток. и Надеюсь, бой получится действительно хорошим. Тем более у них в команде Е100. И стоит главный враг Тем более, если он засветит 44 Пантеру, у которой нету брони Но есть зато барабан, который Заряжается сам Поэтому Давайте сейчас займем где-нибудь позицию Так, давайте объезжаем Так, поворачиваем Едем за Шкодой Так Давайте едем Так Олег тоже едет на позицию. Так, давайте едем. Так. Ага, вот тут уже два танка засвеченные. Вот тут ТВП Т5051. Так. Так, можно, в принципе, прорваться. Так, давайте пропустим объекта. Так. Давайте ждем, когда они высветятся снова. Так. Ага, вон Бориска, и вон вот тот самый ТВП. Так. Блин, он скрылся. Так. Так, ладно, давайте-ка попробуем прорваться. Вот так вот проедем вот здесь. Конечно, это не безопасно, но как бы нормально. Ну, нормально у нас получилось. Так, давайте. Так, Олег там уже уничтожил Proget 46. Так. Можем сейчас вместе с объектом разобрать вот этого вот ТВП, ну, потому что он картонный. Все, давайте, ребята, добиваем его. Так, все отлично. С автоприцелом мы его добили. Вот тут бабаха. Фух, счастье, она мне не сильно нанесла. Причем голдовым фугасом, заметьте. ой ой торты-то как прилетело. Так, все, осторожно. Так, отлично, Олег уничтожил бабаху. Так, давайте. Так, стоим. У -у -у. Так, один фраг и 25 урона аж целых у нас уже есть. Сейчас попытаемся еще что-нибудь делать. Так, он там ТС-5. Конечно, я его не пробью в лоб, но давайте попробуем. Может, я сейчас выцелю его, конечно, вон он Хотя вряд ли. Так, вон он стоит. Нет, я, я тут никак его не выцелю что такого положения. Ага, вон Чарфутур-4. Давайте стреляем по нему с автоприцела. Давайте стреляем отлично мы его уничтожили с вами давайте встаем за гору так так ага он еще один там чар Футур 4 и су 101 сюда подкатывается так надо бы с ней разобраться так Так, все отлично наша арта ее добила так и давайте так, Чара Футура сейчас попробуем выделить так вон он катится давайте также с автоприцела опа получай так давайте блин он скрылся давайте подождем чтобы по нему кто-нибудь чтобы добить его так а ага, вот так так так давайте. давайте стреляем так хотя нет подождите сейчас по нему нанесу сутру ага давайте стреляем так блин не попали так блин он все-таки Скрылся. Так, ну все. Олег просто канал Нубае его добил. Так 803 урона у нас уже есть, и фрага. Так, давайте ожидаем, может сейчас еще кто высунется. Так. Так, объект 268, вариант 4, поехал, видимо, подсветить. Давайте тогда будем ожидать на этой позиции. Так, Данил тоже здесь. Так. Аккуратно. Главное, чтобы сейчас плохого размена не было. Ух ты. Все, давайте стреляем по у На, получай. На, еще. И давай, получай. Все, ребята, мы его уничтожили. Отлично. Это просто отлично. Так, то есть 3 фрага и 1470 урона уже есть. Так. ТС-5 там еще. Так, все, его убило арта. Так, давайте едем. Так, Ага, вон там арта ГВС-100 Главное, чтобы она меня сейчас не запалила И давайте попробуем ее уничтожить Давайте с автоприцела вот так Давайте стреляем Хопа, получай Получай И давайте О, смотрите-ка, мы без засвета ее убили Отлично 4 фрага и 1926 урона есть Ага, вон там еще одна арта так, ее Данилу уничтожил. Ну ладно. Так, ага, вон во Ваффентрагера за 4 Давайте поедем, его разберем. Так, или... Может вот так кто удастся выцелить? Он собирается вообще выкатываться? Нет. Ладно, давайте поедем, попробуем так, просто поехать разобраться с ним. Главное, чтобы он не видел меня и не успел как бы свестись на меня. Так. Давайте, значит, едем. У него, конечно, перезарядка не такая уж и долгая, но... Так, давайте едем. Сейчас попробуем его прикончить. Так. Давайте объезжаем, чтобы не уронить дерево аккуратно. Так. Чтобы он не засветил меня, надеюсь, он не засветит. Так, он, судя по всему, где-то там за деревом стоит. Давайте едем. Сейчас прикончим его. Надеюсь, он на КД. Так. Ага, вот он, все, стреляем, все, ребята, отлично Пятый фраг, пятерых Пятерых, ребята И все, остался один Е100 1941 урона Так, в принципе Если он сейчас Отвлекается только на АФС-1 Можем поехать и добить е -а. Так, ну да Он сейчас отвлечен только на него И там больше никого нет, давайте попробуем реально И тогда мы уничтожим Шестерых, давайте попробуем если я сейчас уничтожу его, я получу первого воина. Я воина еще никогда не получал. Я максимум с собой всегда уничтожал пятерых. Шестерых никогда. Давайте попробуем поставить новый рекорд по фрагам. Давайте наводимся на И-100. Да, он, ребята, на меня не смотрит. Стреляем. Давайте стреляем. Отлично, ребята! Вот это да! Шестерых и 2К урона 2396. И мы уничтожили с вами шестерых. Вот это да! так ну и давайте любуемся результатами что тут у нас получается э, воин конечно же э, медаль николса я ее как воина тоже никогда еще не получал вот это первый раз я получил воина и николса так огонь на поражение и первая степень так получается воин понятное дело надается за то что уничтожить шестерых и более а медаль Николса. Так, что тут? Уничтожить не менее четырех танков или ПТ-САУ противника в одном бою, управляя средним танком. Ну да, Рим, это я так и сделал. Да. В итоге, да. Мы уничтожили шестерых. Накидали 2490 урона. Ну да. Неплохой командный результат. Ребята, и пожалуйста, поддержите лайком это видео. Поздравьте меня с тем, что я получил впервые жизни воина. Спустя 3 года игры в танки. И вообще да, повысил свой, можно сказать, рекорд по фрагам. Теперь максимум сколько у меня уничтожено забой, уже 6, а не 5. Да. Обязательно поддерживайте лайком эту серию, а также подписывайтесь на мой канал. Ну и с вами был я, Супер Про Криворд of Tanks. Всем удачи, ребята, и всем пока!